дорогие рада вас приветствовать хотела поделиться собой youtube рекомендует что-то рассказывать про то как может быть снимаются видео вообще про то что как что происходит с автором что со мной происходит В последнее время мне говорят что я изменилась вот какие у меня лично были запросы Ах, жизненные такие были запросы, чтобы стало легче жить, чтобы я не парилась и не переживала сильно, не тревожилась вплоть до какой-то, знаете, такой вот паранойи Такой вот запрос, относиться легко, что ли, так сейчас выравниваю, выравнив, чтобы, чтобы видео было просто суперским с Юлией Сагайсис вот и действительно это получилось при помощи психологии мои там друзья шаманы помогали а, в общем запрос был такой я смотрю что действительно сейчас постепенно постепенно я научалась сначала это отслеживать то есть когда я начинаю сильно беспокоиться из-за чего-то и стала по-другому реагировать я вот так как, может быть, в каких-то медитациях, да, я и вам рассказывала, есть такой способ просто остановиться и замедлиться, это можно до минуты, то есть ничего вы не потеряете, ничего вы не упустите, несколько секунд остановиться, замедлиться и соединиться вот со своим внутренним миром, с душой, с Высшим, я как хотите это назовите, и действительно спросить себя, что мне вот сейчас нужно. Да? Что мне сейчас нужно? Мне нужно очень что-то важное с вами поделиться и, наверное, пойти на улицу подышать. Вот что мне <смех> сейчас нужно. <смех> вот. И приходило то, что впервые такое вот было, разный опыт в разных ситуациях, что что переживать, что я там в 10 мест не успею, а можно взять и просто отменить все эти 10 мест. И я отменяла. Ну не знаю, все ли не все, но вот так вот. И так спокойно, ну, конечно, я взвешивала какие-то, да, да, там, последствия. Вообще без, без всего можно прожить. Самое главное прожить вот в своей тишине и в своем счастье, да. А состояние счастья – это состояние. Это не про то, что это где-то, да. И как раз когда-то давно я ходила в центр, один он философский центр, называется «Новая Акрополь». И сейчас там также очные занятия проводятся. Мечтаю там быть, когда физически смогу быть более такой сильной. Даже не, независимо от того, что врачи рекомендуют, да, после операции посидеть дома, самой просто сил нет. Вот Интересный центр, там не только философия да, Сократа, там и различных писателей, поэтов, творчество тоже вот обсуждается. Очень интересные вечера. И вот что они пишут про счастье, как бы витамина для души от Сократа. Может быть, не буквально, конечно, так Сократ говорил, но, наверное, что-то в этом есть. Это про разную логику, да? И мы можем. Но философия это и есть разные парадигмы, разные логики, да, посмотреть как-то с другой стороны, вообще посмотреть на вещь. Очень глубоко это и есть философия, которая на самом деле спасает, спасает от такого от краха, от безысходности, философия нам в помощь. Философия, мистика. Итак, я зачитаю. У меня тут компьютер, я буду смотреть и читать. Разрешаете? Обычная логика утверждает, если ты несчастлив, значит, у тебя нет счастья. Это обычная логика. А раз его у тебя нет, то иди ищи парадоксальная же логика говорит если ты пойдешь искать счастье то ты его потеряешь просто сядь и пойми на этой минуте можно плакать что оно у тебя есть. И просто так вот прижать, прижать руки к своей груди и сказать, счастье есть. И принять это. Давайте все примем счастье и будем тренировать свой навык, создавать у себя. Это состояние счастья, чего я вам всем желаю. Что касается каких-то моих снятий видео, сейчас вам расскажу. Поскольку я изменилась, и действительно я стала, знаете, вот такое состояние, может быть, немножечко грубо так звучит, откуда от, от кого-то это не, не мое, не делать лишних телодвижений, я буквально стала не делать. А раньше, вот, например, я видео снимаю, и если что-то не нравится, не получается. А сейчас в последнее время длинное снимаю, тело, телефон не сохраняет. Да, это вот я полчаса записала. Но более какое-то такое мощное, такое эмоциональное, более искреннее. Но он не записал телефон. Он хочет, наверное, чтобы я такая была вся правильная, Сагайтис. Не знаю, что он хочет, телефон тормозит, наверное, с памятью. Я на него сердит, если честно. Слушайте у меня. Телефон. Я вообще этот телефон приобретала э, как с хорошим диктофоном. То есть я смотрела выборку, потому что мне важно записывать медитации для вас, дорогие мои. Пользуясь случаем, я вас благодарю за подписку. Благодарю тех, кто без подписки слушает. Благодарю за вашу обратную связь. Благодарю, благодарю, благодарю. Недавно мне написала одна мастер, мастер эзотерический. И оказывается, она уже не первый год слушает медитации. И она заметила такую деталь. У меня, по-моему, ее отзыв есть в ВКонтакте выложен. Отзыв мастера Валентина, что медитации мои имеют такой долговременный, продолжительный, пролонгированный эффект. Вот. Может быть их нужно несколько раз да, слушать, или через какое-то время, да, такой вот накопительный. Я действительно с ней соглашусь, даже мне самой помогает моя медитация. Во многих из них, из них заложена трансформация. Такие мои знания, конечно, психологические, и мой жизненный, <свят> экзистенциальный опыт. Потом еще поделюсь, оказывается, я вспомнила такой важный вех в моей жизни, ну, такую тоже грустную, печальную, которую я очень вытеснила. Вот, ну, наверное, когда буду готова. Я, вы знаете, онкологией своим опытом тоже не готова была делиться, а сейчас более спокойным. То есть вот еще год назад... Не готова была об этом говорить вот что я заметила то есть у меня нет такого вот сильной какой-то настойчивости чтобы что-то доделать но но не получилось сейчас получится в другой раз такое спокойствие появилось ушел страх вот иногда было перед новолунием по моему перед этим было в марте мне вообще было как-то не по себе, на что-то я реагировала. вот я уже не помню, мне пришлось погулять, погулять, погулять. И я поздно начала вокруг дома, как-то успокоилась, вспомнила такое некое состояние женское из одной картоши, да, которое очень меня поддерживает. Это, по-моему, королева радуги, когда женщина просто есть, она на лотосе, она сексуальная, и она просто делится, у нее такие, знаете, вот как бы длинные-длинные, рука... широкие рукава, и в них много семян, и она просто эти семена раскидывает, а куда они попадут, ее не волнует, либо это будут камни, они не вырастут, либо это будет плодородная почва, и из них вырастут прекрасные там цветы, лотосы или еще что-то, березки, вот, и я когда как-то раз иду вот вокруг дома и вспоминаю, говорю, вот какое состояние это нужно, чтобы спокойно что-то проводить. Какая разница? Самое-то важное, что мне хочется, да, вот. И что действительно у меня есть семена, с которыми я могу поделиться. А как они уже прорастут? Это же личное, вот, ваше дело, личное дело принимать это семя, не принимать это семя, а, а кто-то действительно а, на каком-то своем периоде жизни, что он, он не может это семя принять, да? Может быть, он через год посмотрит ту же медитацию, и все у него по-другому случится. У меня вот книга Оша, например, лет, не знаю, 10-15 назад лежала, как раз про карты. Я ее что-то купила, ну, из-за карт Таро, может быть, думала Таро заниматься. Кстати, она у меня исчезла, кому-то я отдала, что ли, грущу по этой книге. Вот, наверное, после операции мне очень сохнет. И я прочитала там, там более, знаете, так развернуты, развернуты. Вот, каждой карте там был такой вот двойной, две страницы, такие большие страницы, но не маленькие. Я читаю, думаю, что вообще забили берда написанного. Представляете, вот такое было отношение. И вот прошел год, два. Я беру эту же книгу, открываю, я читаю, и я понимаю, что там написано. И я перечитываю этот абзац несколько раз. Это глубоко и как-то вот эмоционально входит куда-то. И вот эти парадоксы, вот это расширение, и все, все, все. То, то есть вот удивительно, я не помню сейчас точно, как мой путь, что зачем шел но я помню, что началось с женских практик, потом я как-то пошла в медитации, в Оши, в Тантру. Ну и сейчас, наверное, я не могу сказать, что я практикую какие-то медитации, кроме таких спокойных своих, может быть, кроме именно буддистских медитаций, как-то просто расслабляешься. Может быть, останавливаешься на какой-то мысли, либо идешь вот, в терапевтический текст. Вот. также медитация дзен, когда можно просто посидеть и посмотреть в одну точку. Вот. Поэтому очень-очень хотела съездить к своей знакомой мастеру и вижу, что насколько она выросла Света Богомазова, когда-то организовала тантру Рада Лулью. это итальянка ученица Оша. Очень хочется, но я как представлю, я физически просто не могу. Там очень много физически, да, проходит по 12, по 15 часов. Вот, пока у меня физика, но ну, такая, какая есть, я принимаю себя, такой, какой есть. Вот. И на какой-то момент сейчас вот. Почему я вам это рассказываю? Почему это вот отношение между между нами, между нами на моем канале, мне показалось, что вот у меня вот эта такая жилка, она стойчивости, вот моя иногда тревожность, она выдавала какую-то такую большую сублимацию. Я не говорю вот про творческий поток, а, например, ну когда волнуешься, у меня вот так было, что я очень много сразу вспоминаю слов. Я иногда сама Удивлялась, слушаю свою медитацию, думаю, откуда я вообще знаю такие слова? Я не знала, что я их знаю. Вот, конечно, я не обделена образованием, так скажем. Но я не могу сказать, что я очень много читаю. Читаю очень. Понятно, что классику мы все перечитали в школе, в моей школе, да, там. Я 72 года рождения. Вот. А так я читаю очень выборочно что-то такое научное, очень долго и бывает, что не завершаю книгу, ну, просто что-то важное для себя беру и потом оставляю, что я к ней вернусь, а когда я к ней вернусь неизвестно. И я стала беспокоиться, что вот из тревоги шел какой-то вот такой мыслительный поток каких-то синонимов, антонимов, таких интересных фраз, смотрю, что сейчас вот этого нет. И я с людьми стала, иногда я слова забываю, но я их тут же сама вспоминаю. Но я так говорю полсловой и тут же вспоминаю. Но так же не будешь медитацию рассказывать? Там сей... Сиси, как это называется? Синхронность. Но это не очень красиво, да, будет. Я так даже забеспокоилась, думаю, может быть, это творческий кризис у меня начался. Вот такая у меня даже мысль появилась вот сегодня, что ли, или вчера. Вот. Кстати, мне очень помогают ваши отзывы и ваши запросы. И буду вам благодарна, если вы мне их пришлете. чтобы вам хотелось, какие медитации. И еще делюсь, сказали же, нужно делиться. Ну и мне самой очень хочется поделиться. Ночью я записала медитацию, потому что много было таких. Во-первых, я смотрю, что они у меня все есть медитации про внутреннего ребенка, но у меня сейчас более такие глубокие знания, да, про работу с этой частью из своего как опыта психолога и опыта клиента. Я записала эту медитацию полчаса, я ее записывала спокойным, приятным, красивым голосом. Но там энергия такая была. Во-первых, я стеснялась, что мое дыхание оно мешает, и я э, не вдыхала, понимаете? И я тихо говорила, потому что это ночь. Но кто знает, вот может быть мой голос все-таки мешает, там соседи, они его слышат. Хотя у меня есть медитация, которая ночью записана. Кстати, вот э, медитация арт-терапевтическая про радугу счастья. Сегодня вообще тема счастья. Вот поэтому как раз я про нее вспомнила. Видите, у меня с памятью еще ничего. Вот, и ночью записывала. Тоже не одна была. Ну, я послушала, я чувствую не та энергетика. вот, ну, Мне некомфортно. Можно было немножечко, где то где я там торопилась, потом вот эту речь удлинить, но это тоже сложно аудио расширять. Одно дело видео, там разную скорость при мон монтаже можно поставить. Ну, можно было сделать. Но я послушала, прям не то и все. И я, наверное, решила для себя, что нужно действительно отдохнуть, быть готовой, принимать себя, во-первых, со своим дыханием в том числе, но никуда я от него не денусь. Вот. Оно ну, такое, какое есть. Вот. Теперь телефон мне напоминает, что у меня заряд маленький. Ладно, телефон, я тебя люблю. Ты мне служишь и служи дальше. Вот. И помогай мне записывать мои медитации. Я тебя принимаю. Хоть немножечко сержусь на тебя. Вот, так что вот честно вам рассказала, как обстоят дела. Конечно, внутренний ребенок я с удовольствием запишу для вас. И Тоже она, наверное, будет такая уже глубокая, такая вот примерно как моя медитация, которая «Избавление от травм». Да. Мне самой она тоже помогла. Я думаю, что она повлияла вот на мои последние изменения, на принятие себя. А так много всего было, знаете, тоже переживала за, за плохое состояние после операции. А, тоже думала, наверное, о возвращении рака, потому что анализы были такие, напоминали, как рак, соя очень высокая. Но тоже совсем справилась. И вот действительно у меня такое очень спокойное состояние. Это, наверное, то, к чему я стремилась. А вот получила, и теперь э, думаю, как, как это влияет на жизнь. Вот смотрю, я такая слишком спокойная, нерасторопная стала. Вот, даже и не знаю... Ну посмотрим, в любом случае можно все корректировать. Зато мне открылось, знаете, вот такое, что до этого не открывалось. Я все думала, тренинг, не тренинг, а вот на самом деле ничего не хочется. А сейчас мне действительно вот душевно захотелось, знаете, вернуться в тот самый кабинет, где я вела группу для женщин, счастливая женщина. Это арт-терапевтический кабинет, очень милый, очень милый нежный. Этот кабинет прекрасный центр держит арт-терапевтический, прекрасные психологи. Я не знаю, сейчас работают они там или нет. Но вот в то время там было очень хорошо. Самое главное, знаете, вот своей такой энергетики. Даже дело не в том, какие там стоят кресла, насколько они новые или что-то, но энергетика там была потрясающая. Вот сейчас я так вспоминаю. И там все было для арт-терапии. Можно было оставлять свои материалы. Так душевно, хорошо, чайничек. Вот Такое, <coughs> такие старые диски. Дисковод можно было слушать. И там а, медитации много было записано, которые тоже есть на канале. Вот мне хотелось бы вернуться в эту терапевтическую группу. И у кого отзываются очные занятия в Москве, девочки, очень хочу начать, наверное, вот на последней неделе апреля, ну, может быть, уже после майских, смотрите сами, как-то вот начать и провести месяц занятий, а потом подумать. Ну, а может быть, летом кто-то и останется. Я сама летом мечтала уже в июне поехать в Крым, но пока я не знаю. Что-то вот меня останавливает. Ну, Во-первых, прежде всего, не буду принимать решения здоровья. Но я могу сказать, что мне действительно захотелось там быть и вести терапевтические группы с медитациями. Там были коврики, мы в завершении делали медитации. да, И они рождались также в потоке они были новые совершенно даже если я брала что-то за основу там было новое и как девочки писали мне в отзывах это фишка этой группы и арттерапия конечно это очень глубокая техника а сказать что мягкая я не знаю насколько мягко вообще арттерапия это терапия искусством но можно очень глубокие с глубокими такими травмами, слоями психики работать. Очень мягкая, и групповая динамика это прекрасно. В общем, эта группа в контексте женственности, в контексте женской счастья она так остается. Я бы сделала два дня, например, там вторник и четверг, или среда и четверг. Вот. Я имею в виду, что можно заниматься один раз. В неделю, но сделал бы две группы, чтобы они были небольшие, потому что там и помещение не очень большое, ну, вот где-то пять человек, потому что, но ну, не больше двух часов, может, двух с половиной часов. Вечером, например, в 7 вечера. Вот, поскольку всем надо еще домой вернуться, к своим близким, или просто погулять в кафешке, посидеть. Вот, или на работу готовиться, поэтому вот. Можно, конечно, и, и пол седьмого, но не знаю, кто, кто как будет успевать. Поэтому пишите мне свои заявки. Вот действительно, я готова для а, такого вот формата. Готова для вас. здесь у меня отзывается. Может быть, не какой-то мощный такой трансформационный тренинг. Но здесь, как сказать, мы очень глубоко тоже, наверное, это даже глубже что-то прорабатывается. И потом с, пер, с перспективой продолжения летом, но ну, понятно, что осенью это 100%. И хотелось бы сейчас начать. И вот для этого действительно я чувствую, что есть желание такое настоящее, истинное, спокойное, не придуманное. Да? И поэтому я это озвучиваю. Можно приходить с любыми своими женскими проблемами это также и такая группа поддержки девочки любого возраста потому что мы все прекрасны и те кто у меня был я ну про кого знаю недавно я видела в одном институте психологическом что ирина ведет какой-то курс а это женщина взрослая была у нас психолог мне на курсе вот Кира тоже стала психологом. Очень много ведет так активно свой Инстаграм. До этого она, я знаю, занималась эзотерикой, она нас не посвящала. Вот. И Кира – это которая навещала меня в Герцена, когда я химия лечилась. Всех девочки очень люблю, помню. И я знаю, что Наташа хотела. Так что если есть возможность и есть желание, и что-то в жизни есть какие-то вопросы – проблемы, особенно с нашим женским счастьем связаны, девочки. Буду очень рано, рада с вами повзаимодействовать, да, вот на этой терапевтической группе. И я завершаю, и очень надеюсь, и прошу свой телефон, пожалуйста, сохрани эту запись, потому что больше я не буду записывать. Я хочу пойти погулять. И я благодарю вас за то, что вы со мной. Желаю вам счастья, любви, наполнения. И посылаю. Из моего женского сердца вам сердечко и любовь. Мои дорогие, будьте счастливы. И момент истины. Сохраняю с любовью Юлия Сагайтис.